Покупая сгущенку в магазине, вы не можете быть уверенными в качестве продукта. Уже давно никто не готовит ее только из молока и сахара. Поэтому узнайте, как приготовить домашнее сгущенное молоко. Зная нехитрый способ приготовления домашнего сгущенного молока, вы сможете порадовать своих близких натуральным продуктом уже сегодня. Его безопаски можно давать деткам. Есть, конечно, несколько важных моментов. Прежде всего это время которого необходимо достаточно много, а второе, консистенция продукта, которая напрямую зависит от того, какое молоко вы возьмете. Так что если что-то получится не так, как вы того ожидали, не расстраивайтесь, а просто попробуйте в следующий раз экспериментировать с молоком и сливками. А вот что точно наверняка вас порадует, так это вкус домашней сгущенки. Список ингредиентов в конце видео. 1. Берем молоко жирное, если есть возможность добыть домашнее молоко, а также возьмем жирные сливки. 2. Для приготовления нам нужна кастрюля с толстым дном и краями. Наливаем в нее молоко и сливки в равных пропорциях. Если молоко домашнее, сливки не нужны. Варим все на небольшом огне до того момента, когда общий объем уменьшится в 2 раза, это около полтора часа. 3. Добавляем сахарный песок и ванильный сахар. Варим все еще полчаса. Если хотите массу погуще, тогда варим еще дольше. 4. Готовое сгущенное молоко закатываем в банку или остужаем и подаем к столу. Вкусняшки! Подписавшимся! Жду ваших лайков и комментариев. Нам понадобится Молоко 1 литр, сахарный песок, 350 грамм, ванильный сахар, 1 штука, сливки, 1 литр, если молоко магазинное, количество порций, 30. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Всем пока.